ДПС-контроль ДПС -контроль. Это прием, прием Это ДПС-контроль Если знаешь пароль, набирай Не тупи и сообщи позывной В твоих руках рация, потоки информации Девочкам и пацикам Доложи ситуацию Четверг, день занятий был в топсе Короче, собирал начальник УСБ, тот курирующий, который из Сочи-Туапсе, ну, сочинский там полковник. Приехал на занятия, короче, в большой актовый зал, ну, так как мы весь отдел собрались, занятия, вся фигня. Я 22.01.2020 в следственном отделе по городу Туапсе следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении вас возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена пунктом А, части 5, статьи 290. Пройдемте, пожалуйста. Рассказываю, что давайте, братцы, переставайте деньги воровать. Все, короче, все печально, мы конкретно работаем по вам, этот год конкретно будем работать по вам, там все такое. И если вы типа нам не верите, ну, в доказательства, небольшой пример нашей работы. Отсекай посты, если темное стекло, сбавляй скорость, чтобы не пришло письмо. В тюрьминное слива на кольце боком заложило, горит резина, напрягается пружины, аккуратней. Идет замер по децибелу, набаля его, засада скорость. Запела это не угроза власти и не война Если ты недоступен, считай, Гайр, тебя поймал Наша волна избежать пробки помогла Разные берега сообщают, что куда Мы не создаем проблем, мы их разрешаем ДПС-контроль постоянно вещает Загружай на любой андроид или iphone. Твое легальное оружие, это телефон Умный в гору не пойдет, умный объезжает будь на связи, пока штрафы дорожают И не стоит суетиться, шкериться за Ножами. Пока ты в теме, тебе ничто не угрожает Это ДПС-контроль, проблем ноль Прием, прием, вижу босс на луговой Это ДПС-контроль, проблем ноль